Привет-привет! Я просто вообще, я, честно говоря, я не ожидала, что я буду в таком восторге от ä, курса «Токсичные отношения», что даже у меня просто тремор, у меня веселье, мне вообще так весело и в кайф жить, что просто, блядь, я не знаю, можно просто офигеть. Я купила себе платьишко, вы смотрите, я накрашенная, красивая, у меня новая причесочка, вот. У меня охуенное настроение, я так благодарна Нельчике и всей ее команде, и всем девочкам, это реально Сега мега круто, и как, блядь, это даже нельзя сказать, что это вишенка на торте, это просто феерия, вчера мне прилетело опять ниоткуда столько денег, даже не, не то, опять не буду говорить сколько, но это много-много-много, можно купить много-много-много платьишек. Вот, такая вот, вот такие дела. Так что я буду продолжать все, что мы делали на курсе. Я вот каждый день крашусь, я каждый день в хорошем настроении. У меня просто вообще все офигенно в жизни. Я всем рекомендую хоть на какой-нибудь один курс Нелли, сходить это просто взрыв мозга. Но ну, реально взрыв мозга. У меня аж руки трясутся. Все, Нельчка, спасибо тебе, всем спасибо, а я буду жить и быть счастливой дальше.